так новофедоровка что же там произошло взрывы разрушения разрушение в доме внутреннее это внутри что-то это не извне да это внутри что-то Слушайте, у меня была такая мысль, вот остановка из-за этого, да, вот карта еще огонь, карта огня, жара, может быть, из-за жары что-то детонировало, может быть, так. Ну, пока вот не вижу, чтобы там мне написали, что там бомбят саки, ну, что-то бред какой-то, нет, нет, нет. А... Беззащитность, да, тут как бы внутреннее что-то в доме. В доме что это может быть? Может быть, из-за жары, да, то есть, это не откуда-то со стороны что-то прилетело, мне кажется. Это изнутри что-то. Наш дом это Крым, да, то есть, может, диверсия какая-то тоже вариант. Вот как в Севастополе произошло, да, тогда взрыв. То есть, там кто-то подложил что-то, да, или что-то такое сделал. То есть, это в доме. Так, ну, здесь как заморозка. Заморозить, остановить, сделать беззащитными, да, вот. Пострадавшие, похоже, есть болезнь, вышла болезнь смерть, да, карта смерти, но... А... Движение продолжается, вынужденное, вынужденное что-то. Знаете, если это диверсия, то под психотропными веществами кто-то, да, за деньги а, использовал такой шанс. Может быть так, знаете, как... Ну, как еще прочитать, тут деньги замешаны, тут э, деньги выпали. Шанс за деньги и трансформация сознания. Одно, в чем Россия действительно преуспела всех, так это в слаженности своей лживой пропаганды. Эта шарлатанка с картами дословно повторила то, что говорят кремлевские рупоры. Почему шарлатанка? Потому что в 21 веке верить в эту чепуху могут или очень наивные, или не обтяжены интеллектом люди, такие же, как верят Путину. Как говорил один мой знакомый шарлатан, на мой век дураков хватит. Что касается российских всяких неясновидящих, то у них задача удерживать свою аудиторию». Что касается взрывов на Крымской авиабазе, то в этом случае лучшим примером будет крейсер «Москва». До последнего Кремль врал о том, что произошло на самом деле. Только правда всплыла, а сознания у россиян нет. Вот тут я не понимаю. Так, давайте еще вот так посмотрим. на То, что разрушение однозначно выпало, вы видите, несколько раз. Причем вот-вот. Это та же самая карта в разных колодах. Понести потери в счастливой жизни, да, кому-то а, мозолем на, на глаз, ячменем на глаз. Вот это спокойная жизнь Крыма, да, чтобы а, потерпели убытки, украсть, украсть, зависть, да, вот это и уйти на диверсию очень похоже, очень похоже на диверсию. Долгие платежи вышла карта, долгие платежи, да? Отплатить считают, что кто-то что-то кому-то должен, да? Оказывается, в Крыму счастливая, спокойная жизнь которой завидуют украинцы. Ну, то, что это недогадалка, своих подписчиков держат за идиотов, понятно. Почему же не сказала, что с этой авиабазы постоянно взлетали российские самолеты и бомбили Украину, мирное население, детей, инфраструктуру? Потому что дьявол кремлевский запретил, которому она и ей подобные поклоняются». Украина вернет свои территории, а таким пособникам убийств мало не покажется. Уж не сомневайтесь.